«Привет, народ! Вещает Антон. Военная техника – это нечто такое, что поражает любого обычного гражданина своей массивностью, грозностью и опасностью. Но я предлагаю не пугаться от оригинальных машин, а в хорошем смысле офигевать от их не менее крутых реплик».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 Как ни крути, эта машина имеет огромный вес, очень мощно стреляет и способна поражать врагов на дальних-дальних дистанциях. Не уверен, как крут именно этот транспорт, именно эта игрушка, но судя по внешнему виду, а также звуку, с которым она работает, игрушечный танк сделан более чем серьезно. Мне также понравился его цвет. Да, пускай серебристый это банальный оттенок, но в случае с танком он смотрится очень выигрышно. Все круто сочетается. Машинка довольно компактная и в то же время внушительная. В общем, на все 10 баллов. А это еще одна очень тяжелая машина, которая использовалась или даже используется военными по сей день. Как именно она называется, фиг его знает. Да и мне кажется, что это не особо-то и важно знать. Куда лучше иметь информацию о проходимости этой тачки. Хоть она и игрушечнее, ездит по грязи, как будто была именно для нее и создана. Все супер гладко, плавно и без лишних пробуксовок. Длина машины тоже впечатляет, на нее легко что-то можно положить. Как вам вообще это точило? Игрались бы с такой, например, в детстве. Теперь я покажу вам просто суперский грузовик. Он отличается от предыдущего транспорта своей крутой детализацией.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 Ну а это Гайс – топовый немецкий танк, о котором знает не просто каждый любитель военной техники либо истории, а каждый человек в принципе. Перед вами копия «Леопард-2». Программа разработки машины началась в 1970 году. Первый прототип был построен в 1972 году, а в 1976 году прототип «Леопард-2 AV» проходил сравнительное испытание вместе с прототипом «Абрамса» на Абердинском полигоне в США. Первый серийный танк «Леопард-2» был передан немецкой армии 25 октября 1979 года. Чтобы вы понимали масштабность, уже к 2015 году было произведено более 3200 танков этого типа. Наша модель, к слову, выполнена в масштабе 1 к 16, и идеально повторяет каждый контур, каждый винтик и шпунтик оригинальной военной техники. По-моему, очень крутая работа. Такс, танк «Леопард» у нас только что был. По-моему, это самый лучший звоночек, чтобы показать вам танк «Тигр». Перед вами копия немецкого танка времен Второй мировой. Этот тяжелый транспорт является почти таким же тяжелым, как вот эта мини-копия. Хотя слово «мини» ей вряд ли подходит. Впервые танки «Тигр» приняли участие в боевых действиях 29 августа 1942 года у станции МГА под Ленинградом. Массировано начали применяться при взятии Харькова в феврале-марте 1943 года.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 Если бы мне нужен был танк на даче, то я непременно имел бы что-то подобное. Не, ну правда, вы только взгляните на этого красавчика. Он выглядит ровно так же, как и любой другой танк, за исключением огромного дула. Оно у него есть, но... Это как будто что-то просто декоративное. Но главная фишка этой машинки, я лично вижу всякие инструменты, установленные по периметру. Как я понял, так автор игрушки решил проблему переноса запчастей инструментов для них. Ну то есть танк поломался на улице, не беда. Взял прямо с него болтик, гаечный ключ и все починил. На очереди у нас «Штурм Тигр». Это такое название немецкой самоходной артиллерии периода Второй мировой. Пока вы смотрите за этим ярким красавчиком, я просто перечислю вам несколько фактов, из-за которых я бы точно купил такую игрушку себе домой на дачу. Ну так вот, металлические гусеницы, механизм натяжения гусениц, стальные редукторы с подшипниками на каждой шестерне, металлические звездочки или нивец, металлические опорные и поддерживающие катки, открываются люки, светодиодные фары, пневматическая пушка для стрельбы шариками, откат орудия при выстреле. Я бы мог продолжать этот список еще очень долго, поверьте мне, просто поймите, что этот танк точно того стоит. Но если танки все-таки вас не впечатляют, то почему бы не перебраться обратно к теме военных тяжелых машин? Вот это, например, сделано из прочного пластика, имеет классический темно-зеленый окрас, а также здорово управляется. Но чем вам не идеальный кандидат в коллекцию? М? Кроме того, машинка такая резвая, что по ощущениям она может подтягаться в скорости даже с гонками на пульте управления. На дороге грузовичок стоит тоже превосходно. Не слетает с горок и никак не застревает. В общем, берите, пока не разобрали. Я это так называю. Ну а теперь я, пожалуй, вернусь к своей излюбленной теме – теме немецких танков. У них их действительно очень много, и об этом можно говорить часами, а то и днями. Ну так вот, на очереди у нас Ягд-Тигр. это германская самоходная артиллерийская установка периода Второй мировой. Ягд-Тигр серийно производился с 1944 по 1945 год, однако из-за перебоев с поставками материалов и разрушения заводов воздушными бомбардировками было сдано заказчику всего 77 САУ этого типа – из-за малочисленности выпущенных машин, их надежности и постоянной проблемы нехватки горючего для них, боевое применение ягд тигров было ограниченным и не оказало влияния на ход войны. Хотя те машины, которым все же довелось вступить в бой, продемонстрировали способность уверенно уничтожить любой из участвовавших в войне образцов бронетехники стран антигитлеровской коалиции, при этом оставаясь в лобовой проекции почти неуязвимым для их огня. Тем не менее, многие из этих САУ были попросту брошены экипажами после израсходования боеприпасов, топлива или после поломки. Вот так загубилась судьба перспективного танка. Кстати, а вы знали, как на войне перевозили танки? Так то да, они по земле и сами кататься могли, ну а как быть в случае с водой? Там ведь свои методы нужны. Ну так вот, фишкой этой перевозки выступали подобные транспортировочные лодки. На них помещалось по одному или даже несколько танков, и они быстренько их перевозили куда надо. Оказавшись на другом берегу, танк с легкостью съезжал и отправлялся на задание. Не знаю, как вам, но мне эта игрушка безумно зашла. Особенно как дополнение к какому-то любимому танку. Суперская тема. Военные вездеходы. Еще один тип техники, которая является неотъемлемой частью любых вооруженных действий. Если вы даже не представляете, что такое вездеход, то просто взгляните на этого восьмиколесного монстра. Но ну, разве он не крутой? Разве он не выглядит на все 200 баллов и не приковывает внимание всех окружающих? Что круто, игрушка идеально повторяет оригинальную модель, а также суперски смотрится на дороге. Да что там смотрится? Она не менее впечатляюще стоит и держится на ямках разной глубины. Короче говоря, мне этот вездеход нереально зашел, просто на 10 баллов из 10. Помните, я показывал вам штуку для транспортировки танков через воду? Ну так вот, так как время идет и технологии развиваются, люди все чаще и чаще придумывают всякую технику-амфибию. То есть машины, способные легко и по воде передвигаться, и в то же время на земле отлично себя чувствовать. Вот этот тяжелый и крупный аппарат не стал исключением – Хоть он и игрушечный, делать у него поставленные задачи получается с немыслимой легкостью. Аппарат очень круто выглядит, имеет яркие передние фонари и здорово управляется при помощи пультика. Следующая военная техника годится скорее для миротворческих операций и контрпартизанских действий. И только там, где есть развитая дорожная сеть. Могут подумать про себя незнающие люди. Шарящие же историки сразу скажут, что они ошибаются. Вы только посмотрите на то, как круто и уверенно этот транспорт стоит на дороге. Да такое ощущение, будто бы ему она вовсе не нужна. Он мог бы ездить по развалинам, которые были еще до возникновения человечества. Эта машина очень здорово выглядит, имеет крутую скорость и шикарный потенциал. Не знаю, как вы, но если бы я любил такое коллекционировать или просто обожал играть в машинки, как в детстве, я бы непременно себе в числе первых купил именно такую точилу.